Итак, здравствуйте, дамы и господа. Я очень рад эффектам биогумуса в саду. Сейчас я вам покажу, какой прирост дал биогумус на яблоне, на абрикосе, на сливе. Вы сами сможете убедиться в этом видео. Также всех, кто не верит, всех скептиков, всех критиков, прошу, пожалуйста, приезжайте в город Орехов, Запорожская область всех провезу покажу в сад, в сад кошеля полпалыча телефон сейчас укажу его вот телефон полпалыча звоните спрашивайте на данный момент за год и два месяца биогумус показал очень сильно хороший результат по всем деревьям под которые был внесен ну для примера вот сейчас вы сможете посмотреть и убедиться воочию, как говорится, кто не верит, пожалуйста, ребята, приезжайте. Всем советую рекомендую Биогумус как основное удобрение для чисто органического земледелия. Пожалуйста, заказываем Биогумус, пожалуйста, не стесняемся, смотрим на эффект, на результат. Кто не верит, пожалуйста, приезжаем, консультируемся, смотрим воочию. Всех буду рад видеть. Ну, Непосредственно смотрите я годичную съемку и это годичную съемку факт налицо, я очень сильно рад. Ряд абрикос, следующий ряд слива. Залаживаем опыт, внесение бегумуса. Ориентир у нас будет первый, второй, третий. Четвертый ряд абрикос, пятый ряд слива. Усып, по кругу. То разорните, ров, ровно разорните. Все, равномерное внесение круговую под крону дерева было внесено непосредственно под корневую систему по кроне дерева. Поставь, пожалуйста, теперь метр. Ставлю, да. Поверни, поверни, поверни. Поверни, сюда. Сюда поворачивай. Так, фиксируем. Метр шестьдесят, почти метр семьдесят. Представляем вам видеоотчет по... Саду, внесению биогумуса под сад. Но ну, я вам скажу, результат есть. И результат довольно-таки хороший. Смотрим. Раз, два, три, четыре. Значит, четвертый. И, и четвертый это у нас абрикос. И пятый слива. Вот просто даже для сравнения, даже для сравнения, значит, по, по деревьям, по деревьям, вот так вот. Сейчас я вам покажу. Носилась проба на пять деревьев. Мы сейчас просто сделаем контрольный замер. Значит, смотрим по абрикосу. У нас линейка наша модная. Так, смотрим. У нас прирост по этому. Значит, 3 метра 20 сантиметров. 3 метра 10-15. Ну, 3 где-то. Около 3, 3 метра 20. Значит, явно видно, что деревья... Набрали, прошел год и два месяца, по-моему. Ну там на контрольное видео смотреть. Сань, давай к вот этому дереву сейчас. Саш, Саш, Сань, вернись на, на первое дерево, да. Так, ну тут а... сейчас. Три с половиной метра. Три пять. Отлично. 3,5, сравнение сейчас мы будем делать Так, давай на третье дерево сейчас Так, третье дерево у нас 3 метра 30 сантиметров Прирост Прирост отличный Даже я вам скажу, давай сюда Так, раз, два 3, 4, да? Вот смотрим даже по по этому, сейчас секунду по диаметру, по диаметру просто смотрим, вот по диаметру раз И диаметр два ну, рулевку не взял, надо было взять 2 даже видно, что по диаметру стол толще стал, прирост лучше, активней ну, тут 1, 2, 3, 4 четвертое дерево, 3 метра ровно 3. То есть явно видно, что деревья больше, чем те деревья, которые не под которые не был внесен биогумус. Ну давай, пятое дерево, да, пятое вот это вот ну, на пятое. И сейчас посмотрим просто шестое, седьмое для сравнения. Так, тут я вижу 3 метра 30 сантиметров отлично. Да, давай. И давай для сравнения вот это вот следующее дерево. Это шестое, под которое не был внесен биогумус. Не был. Так. Ну. Два с половиной метра даже нету. То есть, ребята, мы с вами прекрасно видим, что вот пять деревьев, под которые был внесен бигумус Это по абрикосу. 30 килограмм под дерево. Ну, все-таки отлично. Ну, давай. Давай сюда. Саш, Давай сливы теперь померяем. Для сравнения вот 5 слив. Вот пять слив. Просто я сейчас возьму общим планом. Туда вижу два с половиной метра. Два с половиной, да. Так, поверни, поверни, поверни линейку. Так, линейка у нас. Чуть в сторону подвинь. 1 метр 20 сантиметров. Метр все. И видно, что здесь намного меньше. А ну давай шестое сейчас сразу для сравнения. Ага. И шестое у нас еле-еле 2.05 где-то. То есть, как видим, мы с вами прирост явный. Давай следующий там пошли сейчас. Ну здесь тоже где-то 3 метра. Давай второе сейчас. Тоже второе померим для сравнения по сливе. Так, 2 метра 90. 2,90. Есть. 2,90. Отлично. И давай на вот этот вот ряд, там, где не было вообще внесения бевгуз. Так. Ну, два метра. Так и ялыча, значит первый ряд у нас было три дерева, значит вот ну, тут где-то до 4 метров, до 4. до четырех. Сань, а ну давайте теперь по горизонтали, пожалуйста, да. Засовывай между веток, да, сейчас мы примерно стрельнем, сколько она добавила, за вот прирост по биомусу. Да-да, вот так все, засовывай, засовывай, засовывай. Давайте я тебе помогу сейчас. Сюда, сюда, сюда, сюда. Стоп. так налевая точка есть у нас он даже за нулевую точку ветка отходит и тут у нас получается 4 ну, переход 4 метра и сюда четыре с половиной метра вот четыре с половиной метра явно отлично так ну ребят результат есть это видно на лицо Яблочко вкусненькое, 4,10 4, где-то, 4,20. Да, 4,10, 4,20. Отлично, ребят. Прирост, как видим, урожай, на биомосе. Все отлично. Красотища всем спасибо за внимание до скорых встреч